Итак. Да. Друзья! Маткульт, привет! <свят> <свят> <Yes>! Мишенька <свят> наконец доехал до студии. Настраивали полчаса. Ну да, ну еще полдня будем настраивать. Сейчас возражения по этому ролику все еще не принимаются. Это все идет под Это, Да. Все в этой версии. Потом придет супермастер и все настроит за, за полдня. <свят> а пока <свят> я буду решать задачи мишинного колоквиума. Ну, матану. Не совсем так. У меня было сначала предколоквиум подготовка, и потом сам колоквиум, ну, я сдавал. Вот. И на обоих колоквиумах мне в конце дали, соответственно, достаточно сложную задачу. Вот. Ну, понятно. Вот. И я решил, и мне показалось, что достаточно интересное. И честное слово, ни одно из них я еще не знаю. Да, ни одного математика не пострадала. Вот. Так. Значит, условия первой задачи я буду прям как на коллоквиуме, значит, так. я сдаю да Дана функция. Да. Uh, Павликову я матан не сдал. Теперь сдаю колоквию Мише. f из 0,1 в Так. Известно, что... Функция любая, пока. Да, любая функция из 0,1 в И значит на нее накладывается следующее ограничение. Для любой последовательности а н сходящейся к какому-то числу а, uh, должно выполняться, что f от а-н-т никуда не сходится и вопрос существует ли такая функция или нет если нет то доказать что нет если да то предъявить никуда в том числе плюс минус бесконечности или это не еще ну ладно никуда к вещественным числам короче да просто не сходится короче не сходится да можно вот так наверное все не сходится расходится да расходится так, итак, решайте. Суще... Да, решайте, я да, сейчас ну, тоже ну, могу решать. Если вам сейчас покажется, что задача простая, то подождите минуту. Да. Для любой сходящейся последовательности, лежащей целиком в 0.1, да, да, правильно? А, значит, вместе с пределами или нет, важно, потому что 0.1 замкнутое да. а, множество, компактное, там все такое. А, значит, итак, для любой сходящейся последовательности внутри 0.1, F от расходится. Да. Существует ли такая? И если да, то предъявить. Если да. нет, то доказать, что нет. Секунда. А вот это ведь тоже сходящиеся последствия. И так да. в таком случае надо да. исключить. И значит, как мне сказал тот, кто мне задавал вопрос, какой, как, какое требование нужно наложить сразу, чтобы задача перестала быть очевидной? Да. Вот. И значит, Это такой вопрос колоковим был, да? Не колоквиум, а предколокум, подготовка. Да, то есть был вопрос, какое условие надо наложить. Нет. Э, Другомитно, иначе будет очевидно. Понятно, Нет. что. Ну, короче, оф-топ. Значит, дополнительные условия, а не нестационарное. Вот так. Нестационарно... Ну то есть не то является, есть, да, сначала не, есть, не не существует момента сначала не существует хвоста, которая целиком состоит из одного символа. Да, понятно. И вот в таком виде она уже, уже значит, совершенно нереальная, да? Ну, короче, вот такая. Ноль один вр, да? Вот. Теперь можете думать еще раз. Так, для любой последовательности, да, для любой, вот это да, для любой, значит, она расходящаяся. Так, ну, что думает, сразу, значит, хочется нарисовать, там, что она, скажем, равна нулю единице в зависимости от рациональности, и это явно неверно. Потому что для последовательности рациональных чисел... Вот, да, да. Так. Ну, то есть если я на 0 на иррациональных и один на рациональных, у -у -у. то условия не выполняется Потому Понятно. что я могу пойти по рациональным к чему-то да. рациональному. То есть есть как бы, требование непрерывности, ну или существование предела, что любая такая последовательность должна сходиться к этому числу. Но у нас как бы очень сильная разрывность. То есть не то, что существует, которое не сходится, а вообще все не сходятся. Никакой рациональности. Какую бы последствий не дал, F от N не сходится. Сейчас, значит, я... Но я это б... б... б... решал. Значит, вначале заметим, что если хоть для одной последовательности F от A1 и так далее ограничено, угу. то а, уже можно выделить такую, что будет сходящейся. Да, отлично. Папа говорит. Uh, uh, применим Лему Вечтраса, по-моему. Я же. никогда не помню их. Короче, имен, потому что я все их сам доказывал, естественно. <св> да. У ограниченной последовательности <св> есть... есть последовательность. <св> Поэтому, если f от какой-то вот такой анти лежит целиком вот тут, то мы просто выбираем сходящуюся и бум. <с> Охренеть. То есть, для любой, если такая функция существует, <с> <с> то для любой а Для любой а, сходящейся последовательности, которую вообще я могу придумать внутри отрезка 0,1, нестационарной, да. не а множество значений не ограничено. Да. Для любой множество значений не ограничено. Так... А, так, так, так, так, так, так, так. А, Значит, так а, м -м -м -м -м -м -м, начинает мозга, мозга начинает варить. Вот вокруг этой идеи. То есть э, э, м -м -м -м. А, Хорошо. А сколько у нее значений между минус 1 и 1? Вопрос. А Ответ. А, конечное количество. Так. Почему? Потому что если бы она принимала бесконечное число значений между нулем и единицей, то я бы построил последовательность точек, в которых она принимает значения между нулем и единицей. Так. И из этой последовательности вы вычислил бы сходящуюся подпоследовательность. Отлично. Папа говорит следующее. Возьмем как бы двумерную плоскость. По одной будем записывать координаты да, да, f да, от an, а по второй просто. Ну, я, походу, много решил до конца уже. И, допустим, у нас... Значит, ну, короче, вот тут у нас от 0 до одного. Да. Вот, все числа. А здесь у нас все значения функции. Ну, и она тут бесконечная полоса Да-да-да. Да, и я и пуском... будем тыкать в пары. а f от А. Да. И папа говорит, что вот в таком квадрате, допустим, от 0,1 до 1, 1. ну вот давай 0,1, 0,1. Ну, э, так, ну хорошо, да, пусть так. Да, вот, в нем должно быть конечное число точек. Почему? Ну, пусть их бесконечно, разделим вот так, выберем тот квадрат, в котором бесконечно туру туру туру ту. -ру -ту, -ру -ту, -ру -ту -ру, ну и там... Ну, вот да, стандартный прием, да, то есть... Как бы метод... Можно с... так, да, то есть, а. ты видел, я-то хотел сказать просто, что если есть бесконечное... Послед... бесконечное количество значений между один да. и минус один, то значит есть бесконечные последствия в которых они достигаются. Да. Выделяем исходящиеся последствия по принципу да. опять. Же. Да, ну, вот как раз и И из нее выделяем снова уже выделяем то, которое да. там сходится. Ну, ну, и, и сути, просто да. берем вот это посредством, Ну все. все. А тогда количество. значит множество всех значений, все значения равно объединению от n равно э, единице до бесконечности множество значений на минус n до n. Только от минус бесконечности. Э, э, нет, а мне То есть э, я представил все, все, множе... все значения функции f, все вообще, которые она принимает, как объединение конечного, счетного числа конечных множеств. Да. То есть она принимает счетное число значений, что, ну, неверно. И, да, что неверно. Да, ну, это <свят> немножко сумбурно было доказательство, конечно. Но, значит, еще раз подумайте, мы берем как бы Декартово произведение 0,1 Ну, 0, то есть счетное, я доказал счетность вещественных чисел. Короче, из существования этой функции выводится счетность начинать. Да думайте сами, но мы берем карту произведения 0,1 на R, тыкаем в ней все точки, ну как бы число и значение функции в этой точке. Вот, говорим, что этих значений очевидно континуум, и потом доказываем, что в каждом вот таком квадрате, например, их конечно. Что очевидно, как бы противоречит друг другу. Да. Ну да, хорошо, пока еще ничего. Все, знаешь. Вот значит да, пред, пред у Матана первого курса ФТИ вот. э, можно сказать прошел. Так, я правда сейчас будет да? Я как бы делал два <с этапа без вот этой штуки Я сказал, что мы сначала как бы ищем сходящиеся по значениям А потом уже выделяем сходящуюся под последовательность внутри 01 которая стремится к этому Да То есть я как бы сначала нашел Значение к которому стремится очень много ну как бы f от a n, а потом просто выйти исходящуюся восходящую последовательность на Да, можно и там действительно какая разница, вот, там тут. тоже можно, да. Ага. Вот, но это чтобы не использовать два, как бы двумерные всякие понятия. Да. И задача номер два. Так, и это уже сам колок. Да. да. Задача с колокпиума, которую мне дали как бы за <laughs> минуту до конца. Ну не за минуту, но короче. Так, давай. Я долго сдавал билет. Вот, так что на колоквиум у и не успел решить. Так. А, задача. Опять на функции, мне в этом плане повезло. Так. Пусть f от g от x равно x. Так. Ну то есть как бы обратное. И g от f, g из, нуля, из 0, из 0,1 в r. Левая обратное пока только. Так. То есть у меня есть uh, f от g от x тоже равно x, да? Да. Uh, и g. Это функция из 0,1v опять, да? Да. Спрашивается, может ли существовать такая... Значит, еще дополнительное условие на g. g разрывно в каждой точке. Ё! Ну там, не знаю, какая-нибудь функция деревья. Ну, короче. Возьмите любую разрывную в каждой точке 01 функцию вот, и она может быть g значит спрашивается э, может ли существовать такая g что такая g. может ли существовать g разрывная в каждой точке что существует непрерывная f ага. обратная в ней да что вы вот это равенство существует ли хотя бы одна Существует Существует ли хотя бы одна разрывная в каждой точке 01 функция g, что существует непрерывная F, которая как бы Ну Которая выполнена вот такое равенство. Думаете Вау Так а так, пока я даже идеи не имел, Сейчас, значит. Итак, эм, эм, сейчас, значит, G из 0. Э, 0,1 V идет, да. А, соответственно, ну а F она может, соответственно, из R1, ну, ну, да. да, естественно, быть как угодно. Она ну, из R V. из R. -B. Ну да, ну понятно, что получается в 0.1 нужно. А, сейчас. Э, ну да. А, нет, ну, не обязательно 0,1, потому что нужно только, чтобы свет и G 0,1 шел. Так. А, ну, да. так, значит, F разрывно в каждой точке, но при этом F, значит, G разрывно в каждой точке, а F возвращает ее к X, просто X. Да, да, да есть, но G -то только да. на вот таком отрезке получается. Да, значит, G берет некую точку А, куда-то ее кидает, и выясняется, что F вот этой точки равно вот этому. Он берет точку эту, куда-то ее кидает <coughs> и возвращает сюда. Эм, значит, эм, эм, так. И, и при этом F непрерывно <coughs> в каждой точке. <coughs> так. Ему бы это могло, так, значит, как-то ситуация кажется совершенно абсурдной. И опять кажется, что хочется доказывать, что такое же не существует. Ну, конечно, надо подумать еще. То есть так, так, так, так, так, перемешивать как-то там, перемешивать, да, то есть кто-то пошел, потом послал назад, пошел, послал назад, пошел, послал назад, вот тут я прям торможу, тут я прям торможу, ну, ну, да. Тут я прям торможу. Я, я решил только дома, когда после колоква пришел, после а еще, да. эм После физкультуры. После физкультуры еще. Вы тоже думайте вместе со мной, помогайте мне думать, помогайте. Вот у нас еще и зеленый свет есть. Так. Вау. Все, да, здесь. Э Новейшая, это первые вообще, это все было первое записано на этой доске. Это я заговариваю зубы. Вот это еще пленка осталась. Возьму это. еще сейчас. Миша, у тебя есть такая книга? О, пленка. Есть такая <с книга? Нет. Но мне девушка показывала, что ты им подарил. Да, поэтому я тебе, пока думаю, подарю. Не реклама. Да. Но реклама этой книги. Но реклама своего. Забито все на свете в интернете уже, поэтому мне даже не обидно. А белую у тебя есть, которая введение в настоящую математику? Нет. О, белую сейчас придем, когда вернемся в квартиру, я тебе белую. Вот. Держи. Держи. Так, а что же мы будем, что же здесь-то мы будем делать-то? Значит, она должна быть тождественная равна х. Вот куда-то не плюнь, она возвращает тебя назад, да еще непрерывно. Разрывно в каждой точке, да? То есть... Да. А, так, значит, сейчас вот я здесь вот, вот, вот, вот, чем я куда угодно близко могу подойти все равно она будет у меня в некоторых случаях мимо этой окрестности попадать и у меня вот эта точка сюда идет, а эта идет туда. Так-так-так-так-так-так-так, погоди, то есть значит, вот допустим вот F от вот этой точки равно вот этой точке. Я ее заключаю в epsilon, значит, коридор. И из-за разрывности g, у меня сколь угодно близко сюда, у меня будут значит, значения выпадающие из этого, значит, этого самого, выпадающие из этого интервала. И все они, тем не менее, функции вот этой субборы, ну да? Обратно, такое. Да? Что? да, то есть это идет, это идет вот сюда, а это идет, ну, по сути туда же, по сути туда же, да, то есть предел а, значений, значит так, так, так, так, так, это идет туда же, а, это идет туда же Да да да да, да, да, да, да. Варит котелок варит. значит. Ты сейчас в какую сторону пытаешься? Я пытаюсь. Э -э доказывать или искать? Ну э -э как-то по просто понять, что при этом будет происходить, то есть вот, <small> в каждой точке пока не знаю даже доказать или искать, то есть я в каждой точке, на разрыв, в каждой точке. То -э Шеста. Да. В любой вот в любой точке э какой бы ты ни взял. А, отрезка 0,1 есть точка, которая идет в эту точку 0,1, вот, которое значение вот этой да. Точке, да? И еще, значит, еще вокруг нее, в нее, значит, идут почти в нее Идут значения достаточно далекие от нее. Ну да. Да, то есть да, достаточно далекие от нее. Значит, для любой точки есть такая ситуация, что э, значит, предел от э, функции предел э, а будет равен значению в точке предельной. Ну да. Э, значит, э, предельный. отрезка 01 будет точка в которой принимается это значение и еще вне угу. а, вне значит какой-то окрестности какой-то окрестности а, да. то есть существует такая окрестность да. будет попадать. и значит соответственно вне нее существует еще точки а, в которых будут значит приниматься эти значения ну, там, нет, только не до бесконечности очевиден, да? Да, не очевидно совершенно. Потому что она на бесконечности может уходить. Она может уходить на бесконечность и там принимать все эти значения. Уходить на бесконечность. Не знаю, не могу понять, быстро не могу понять, да. А, Может быть, и решил бы, если бы долго думал, да. да ну, я пока тоже. не знаю. На самом коллоквиуме я и не решил, хотя у меня особо времени не было тоже. Да, даже не могу пока интуитивно сказать, будет или нет. Значит, а, ну я на коллоквиуме посмотрел на это условие такое интуитивно. Хочется предъявить такую функцию, которая будет. Да. Вот. Ну и на самом деле ответ «да», что такая что существует. все существует, да? Вот. То есть тебе нужно пытаться построить какой-то пример. Более того, как мы еще не особо умные, поэтому мы не знаем так много разрывов в каждой точке функции. Поэтому сейчас, ну да, то есть мы знаем, например, функцию, которая каждой рациональной дает x. Нет, сейчас, сейчас, каждый рациональный дает x а каждый рациональный ноль, например. ну вот, например, то есть, как бы самое базовое, когда тебе говорят разрыв на каждой точке функции. ну эта функция Дирихлея ты она не будет годиться. ты представляешь себе сразу функцию Дерехле. да. то есть. d от x. да. ты знаешь, да, что такое Дерехле? Нет. А, но дело в том, что по-грузински хле это то же самое, что у нас в три буквы, только другое. И поэтому мы всегда ржали на уроках. Это мне рассказали в какой-то момент, когда я значит, был на Всесоюзной Олимпиаде по математике, я узнал очень много интересного. Вот. И в том числе, что хлеб по-грузински это вот. И потом мы Дерехле не могли без смеха слушать никогда. Отлично. Вот. Так что. Теперь вы не сможете. Так но, значит, чем плоха эта функция, если у нас же принимает в двух точках одинаковое значение, то мы как бы сразу умираем, потому что она должна как бы возвращать x, да, но непонятно, да. какой из этих двух x возвращать. Да, да, да да, вот. да, да, да, да, Ну хорошо, стандартный способ умножить x на функцию вот. дифференцируемую. Да, но тогда 0 тоже. Да, тогда да. у нас в М -м -м. рациональных точках уже будет просто x. Да. Вот, а в вот рациональных будет 0. Вот. А что если действительно вот здесь минус x идет, а здесь x идет, да, например, вот. То есть для иррациональных идет по вот этому, а для рациональных по этому. Тогда вроде Но, как... Тогда она э вот здесь, к сожалению, неразрывная. Не, не, не а, ну можно вот. наверх. Но а, в целом? В целом, пап в стиле, уже почти да? придумал. Значит, пап предлагает так. Да. Пап <с предлагает еще хитрее сделать, то есть написать функцию, которая x в рациональном. Да, и минус x в рациональном. И минус x в рациональном. Как мы будем возвращать, да, вопрос? Как мы будем возвращать ее Вот, в чем проблема? Она непрерывно в нуле. Ну да, пока в нуле. Ну давай, вот допустим, она в нуле непрерывных резней. Давай посмотрим, что теперь нам нужно, вот, чтобы ее обратить, да? да. А, то есть нужно придумать те, в которые нам g от x будет возвращать куда надо, да? Но она просто будет нам а, просто будет, а, значит, числу... А, сейчас, значит, мы что? У нас... А, ну да, то есть рациональному числу она будет давать... Тогда она не непрерывная. А, у нас собака не непрерывная Но да. ты, смотри, у тебя по сути, как бы, смотри, что происходит. У тебя на 0,1? Да. Поэтому, если у тебя в f подставили положительное число, то оно тебе точно из рационального пришло, так? Да. А конечно. если отрицательное, то... Да да да, да, да, да, да. Поэтому угу. э, мы можем, например, написать функцию f такую, да? f от x равно, собственно, x в в если больше нуля, ну да, и минус x если меньше, так? А, да, да, да, да, да, да, да. -да. И у нас фактически да остается только, то есть модуль, модуль просто. Да. Мы построили а, ну, модуль, модуль. короче. Построили модуль и она вроде как возвращает да. нам все обратно, кроме нуля, то есть остался да. одно. Только. И в чем задумка, собственно, вы уследили? Мы взяли функцию, ее вот так разорвали как-то, ну на это пока забиваем. И, значит, возвращаем. Значит, мы знаем, что у нас, если она из вот этого промежутка, то точно рациональная. А если из вот этого, то и рациональная. Да, да. Ну и тогда мы просто напишем, что как бы все рациональным у нас составляет... Э, да, вот просто напишем. А да. вот таким... То есть положительным э, x, отрицательным. отрицательным минус x. И тогда и вот отсюда она придет в себя, и отсюда она отразится. Прекрасно. И получится, да. что для всех точек она просто прямая. Да, да, да. да. По да, сути, напишем. единственное, что нам не подходит, это... Ноль. Ноль. В нуле непрерывно, но это легко дорабатывается. Давайте просто как бы... Ну, в моем решении это было так. J от x угу. равно x в рациональных. Да. И x минус 2 в рациональных. А. X минус 2 в рациональных. Да. То есть ты пишешь, что... Получается какой-то э вот такой график. Получается вот так и вот так. И все равно вот эта функция тебе возвращает, да? да. X. И получается, что она разрывно очевидно, потому что. Разрыв x, x, x А f от x сложно. Вот, а f самая. от x я просто склеиваю из двух кусков, вот это и вот это. Ну и типа у меня получается, что f от x, вот здесь x плюс 2, вместо. Ну и типа, чтобы она как бы. Ну у меня но получается, чтобы менее к рациональному она. Сейчас, ну вот Да. Ну, у меня получается, короче, два независимых куска этой функции. Да, а, а потом склеиваешь по неприятности. Да. Типа, у меня получается, что от 2 до 3 х плюс 2, а от 0 до 1 просто х. Да. Вот, x. и я просто как бы, ну, у меня, ну, они отделены каким-то промежутком. Uh, ну, ну или не короче, совсем, минус, так. Минус 2, да. Ну, что-то вот такое, да? Ну, и, короче, ты склеиваешь вот так. Да, так. но я вот такую какую-то функцию рисую, и все. <кười> и... <кười> вот, да, кру круто, красиво. Красиво. Ну, наверное, да, добил бы я. Может быть, я бы ее добил, но дольше, да. да. Дольше. Ну Прям То прямо она решалась вот в ходу. Ну здорово, да, слушай. Ну... Э -э надеюсь, вас не кокнуло. <м? <м> да нет, а что тут кокать-то? Вот там первый курс. Ну, главное понять идею. Вот, а реализация дальше я, может, где-то набогал еще, но. Не, не но не надо нужно. сказать, что это самое. Думаю, что через полгода еще я что-то. Буду понимать, через год-два уже боюсь, что я никакие задачи не смогу решать, там, гомология, так, конечно. Так нет, я же тебя -то боюсь... только самые интересные. Ну да, да, да. Ну посмотрим, так да. Посмотрим. На троечке очень тяжело. Сколько я, я времени продержусь на физтехе, да? Вот хороший Если давать только задачи для отличников и давать по пять минут на каждую, то, видимо, не очень, но... Ну что же, все, откульт! Привет, да. Калоп был сдан на девять. А, да, <с2> Мишей. За корявые решения. Да. Мне но сказали, все, все э, ну, все отвечено хорошо, это явно оттал, но решение корявые, давай 8. Я такой... Не согласен. Не согласен, да. я все правильно решил, мне такие. Ну, хорошо, ладно, 9, давай. Ну, короче, во-первых, я попросил десятку попробовать, мне дали вот эту задачу, но там времени не было. В итоге сказали, что 9 устроить, но я такой... Ладно. 9 устроить. Вот. Ну что, круто! Мишенька, удачи в учебе, успехов! Все. Давай, всем откульт! Привет! Пока! Маткульт, пока!